Итак, финал. Финал, дорогие мои, где команды разыграют между собой э, 500 долларов за первое место, то есть победителю, и 200 долларов за второе. Корши против команды на Манган 1. Матч пройдет по формату Best of 3. И, собственно, первая карта это Dust 2. Вторая карта Inferno. И третья, если вдруг понадобится, пока что будет... Э под грифом совершенно секретно. Чуть позже, естественно, я назову вам, что это за карта. Обязательно, конечно же, мы это узнаем. Но сейчас у команды на Манган 1 есть небольшие сложности с деньгами. Это, в общем-то, не так уж и страшно, но неприятно, да, когда у тебя нет девайсов. А твой соперник в сильной стороне с калашами, разумеется. Такая вот, короче, история Ну, Джапа, Папик с деглами, Адоти с Эмкой Как вы знаете, Адоти очень опасный игрок Поэтому именно у него и есть это самая э, Эмка Джапа, попытавшийся на халяву забрать девайс, естественно, за это был наказан Папик с Адоти остались вдвоем При этом Папик уже находится в кт спауне и уже вступает в перестрелку со своими недоброжелателями, а доти погибает, папик остается один, 9 хп, естественно, говорят нам о том, что э, победы в раунде ждать не приходится, хотя и папик даже делает минус, но раунд заканчивается все-таки поражением для коллектива на манган-1. Счет 3-2 и составы Составы, дорогие друзья, у наманганцев не изменились с полуфинала Это Адоти, Ибрагимов, Джапа, Папик и Сенсейшн Ну а коллектив Карши в финале представят э, Твист, Акры, Дельпан-младший, Кал и... Э, я называл его э, Джизос Но, как выяснилось, оказывается, это испанский футболист э, Хисус э, Навас Или на вас, вот я не знаю, как правильно ударение поставить Но вот э, Хисус, короче говоря Оказывается, это испанский э, футболист. Ну, мне, человеку, который за футболом уже давно не наблюдает, естественно, это ничего не давал, поэтому называл его Джизусом. Ну, теперь буду называть Хисус. Окей. А, бомба установлена, 4 в 4 С юспами, выбивание, ну, оно как всегда Прям такое себе Есть крутая какая-то подсадка на двери Но просто во имя чего была сделана эта подсадка Навряд ли с такой точки <laughs> Удастся хоть кого-то выбить И, собственно, на первый слог ударения э, на вас Хисус, на вас Понял, спасибо большое, Юра Ну, взрыв бомбы Папик э, сейвит автомат Калашникова А по полу. Ну? Получится вот это как, Какое комбо сейчас Получилось засейвить Нет, не получилось <свят> <свят> Не получилось, дорогие друзья Счет 3-3 Автомат Калашникова в следующий раунд Унести не удалось Тут весь турнир он с 2, инферный и нюк Других карт не выучили Но в Узбекистане Просто пользуются популярностью Данные три карты то есть у, у, э, узбеки больше всего любят играть карту Даст-2, Инферно И, собственно, нельзя их ругать за это Ну вот, нравятся им такие карты, они у них популярны Поэтому, собственно, ребят на них и играют Лучше смотреть, допустим, Даст-2, на котором узбеки умеют играть Чем они сейчас поставят карту Тускана и не будут знать, что на ней делать Типа, но, все-таки, конечно, да Я за разнообразие И оставшиеся карты из Мапула Турнирного, это Трейн э, Мираж Тускан Тоже обязательно нужно играть И нужно уметь их играть Кал забирает Адоти 4 в 4 с проходом на точку А По-любому все должно получаться у коллектива Карши, потому что на манганцев вблизи банально просто даже и нет. Сенсейшн с папиком с длины уже забирают двух игроков атаки. Два в четыре, но по хелспоинтам на манганцы не сказать, что чувствуют себя уверенно. При этом, кстати, игроки обороны... Пытаются, конечно, какой-то ретейк здесь совершить, но 20 секунд до конца раунда. И как бы надо постепенно уже начинать спешить, собственно. Парита может и получится что-то сделать. Дельпан младший минус э, Ибрагимов. Джапа забирает Хисуса. Дельпан минус Джапа. Ну и времени достаточно для победы. И это самое главное. Конечно, Дельпан, судя по всему, не успевает засейвиться. Да, так и происходит, но игроки обороны свои девайсы сохранили То есть это снайперская винтовка и автомат Калашникова Однако победа в раунде достается коллективу из города Корши Лайт нужно играть, нет Как они три раунда-то взяли? На мангансе ты имеешь в виду, как три раунда взяли? Ну смотри, они взяли пистолетку, а дальше у их соперников э, банально не было экономики Поэтому, собственно, три как только появились девайсы у команды Корши, как вы можете заметить, дорогие друзья, ни одного раунда на Манганце еще пока не смогли отстоять. Оборона вроде бы может быть и неплохая, но атака все-таки по факту является сильной стороной на этой карте. И нет ничего удивительного в том, что Корши должны сейчас забирать большую пачку раундов. Вот на мой взгляд это так и есть. Нормальный уровень игры показывают, согласен. Здесь есть действительно ребята, которые прям очень по-боевому стреляют. Акры 38 хп остается после контакта с Сенсейшеном. Но сам факт, что остается. А у Сенсейшена остается 0. Поэтому вот вопрос такой. Это первая карта. Джахон. Ну что, Акры по-прежнему 38 хп, ничего не изменилось, но теперь уже 26. Как тактично поменял э, автомат Калашникова на автомат Калашникова. Ну перестрелка с Адоти это всегда неприятно. Потому что Адоти э, достаточно хорошо умеет пользоваться Калашом. И попадает. И попадает. Ну вот сейчас опять же желание кинуть гранату помешало Адоти. Выиграть перестрелку Потому что, ну, выбежал с гранатой Очевидно, что такое с трудом выигрывается Папик со снайперской винтовки на рекламе Не попадает в Акры Накидывается моменталка Но Акры тем временем устанавливает бомбу Просто в наглую перед носом у соперника <laughs> Не заметил папика, который только что Просто у него перед носом проскакал <laughs> Как горный козлик Акро прячется в сайде Естественно, об этом там сказал папе как перед смертью успел забрать папика за то что тот дал излишне много информации для джапы ну а победа в раунде достается на вот только что говорили о том что на манган не могут выиграть раунд как вот они берут и выигрывают его вот так вот дамы и господа В турнирах можно же добавить карту Кобал, Тускан, вообще не играют Мираж. Ну, Кобал добавить уже нельзя, да, потому что Кобал уже не является турнирной картой. Как известно, ее переработали, и она стала называться The Forge. И вот, если уж и добавлять, то целесообразнее всего добавлять карту Forge. И именно ее. Хотя... В общем-то, на самом деле, изменения Не такие уж и существенные Но полностью переработаны абсолютно все текстуры И абсолютно другие тайминги Стали на карте Forge. Но Кобл мне как-то нравился Все-таки больше, на мой взгляд Как можно узнать о будущих Турнирах для участия? Для этого нужно обратиться К Хасану Абдулаеву, который периодически появляется В чате, но сейчас что-то его почему-то Нет М -м, Ну что... Атака зашла на точку А, поставили бомбу. Почему-то на Манган 1 позволяют это сделать. Я, честное слово, теряюсь в догадках, почему позволяют в наглую заходить на точку и ставить бомбу. Потому что выбивать, ну, неприятно, так скажем. Неприятно. Я не скажу, что невозможно, но выбивать всегда сложнее. Иногда можно просто удержать точку. Кису. Минус Сенсейшн. И второй минус по Адоте. Ну, а бомбу-то снять... А бомбу-то снять удается на последней доли секунды, дорогие друзья. На Манган один выигрывают пятый раунд в этой очень непростой передряге. Но, справедливости ради, они сами себе такие условия создали, в которых их победа была не настолько-то уж и однозначной. Да? То есть, вроде бы, да, численным перевесом и, как говорится, кучностью они смогли э, задавить. Но... Но, опять же, зачем допускать до ситуации, где вам нужно проводить э, ретейк. Так, что тут вдруг э, внезапно упал фпс. Просел. Но, вроде бы, вернулся. Слава богу, все нормально. Минус от Кала. И Ибрагимов забирает Акры. Кал следом справляется с Адоти. Ну, как я уже говорил, Адоти хорошо стреляет с Калаша. Как вы видите, Фамас явно не его девайс. Кал. Заходит на точку, опять же, никто не препятствует этому, Ибрагимов здесь, конечно, в упоре находится, но заход на точку -то уж как бы выполнен, хотя непонятно, почему Кал вообще не смотрел просвет, сейчас вроде в последний момент перевернулся, простите, развернулся, но какое попадание, как бы никакое попадание, естественно, совершить не успел. Ну и Хесус, Хесус, вернее, вместе с Дельпаном остались вдвоем. Проход на точку А пытаются осуществить игроки атаки. Минус по Ибрагимову. Равная, абсолютно равная ситуация. 2 в 2. Джапа, правда, только очень далеко находится от точки А. Ну а Сенсейшн уже находится, по сути, на длине, где может выйти на контакт. Но нужно быть максимально осторожным, потому что у соперников есть снайперская винтовка. Ну, правда, снайперская винтовка чекает что? Чекают зигзаг. Вместо того, чтобы чекать длину, на которой, конечно, она раскрылась бы максимально. Но окей, как бы. Не проиграли раунд, а это самая главная сложившаяся ситуация 5-5. Вроде бы смогли все-таки грамотно под конец хотя бы раунда распорядиться своими девайсами. У нас лагает. Я не знаю, у кого там у вас лагает. У меня лагов никаких сейчас нет. <смех> Обновить страничку Вполне возможно просто лагает ютуб Твистс, минус Ибрагима В центре фрага начинает коллектив из города Карши И получен, ну, какой-никакой, но все-таки контроль э зигзага Здесь ребята с диглами, Потому что девайсы, увы, к сожалению, закончились у гонноманганцев Ну и, конечно, проходить Против пистолетов По сути одно удовольствие Потому что это ну, делать достаточно просто Твист забирает джапу ну, А оставшиеся на манганце Находятся в банке Один в банке, второй в яме Ну, с диглом перестреливаться Из ямы, конечно, это малоперспективная затея Вообще, в принципе, с диглом На такой дистанции Пытаться кого-то убить Это надо быть очень талантливым Потому что, ну, попасть в голову, конечно, можно Но одного попадания в голову будет недостаточно Чего нельзя сказать об игроке Хисус прострелил сквозь банку своего соперника Вот так вот, дамы и господа Очень жестко карши сейчас играют в атаке Ну, как сказать очень жестко Вот последние буквально пару раундов получается играть жестко Но в целом атака, не сказать, конечно, что прям уверенная Потому что уверенная атака все-таки 5 раундов может быть и отдаст, но только лишь на перспективу, потому как 6-5 это неуверенная атака, это скорее достаточно уверенная в себе оборона, потому что идти вровень с атакой это круто Приветствую, дорогие друзья, все, кто сейчас присоединился на трансляцию, ну а у нас ломается точка Б у наманганцев, не удается ее сдержать, Кал делает даблкил и кто-то из игроков команды на манган 1 опять переименовался, беда, беда, ребята любят часто менять никнеймы, что поделать Шошилма становится у игрока на наманган 1 кстати говоря, на манганце проигрывают раунд. 7-5. Привет, Юре и комментатору. Рони, приветствую. Корши, да, как бы хорошо не играли в атаке, но отдали уже очень много раундов. Но если выйдут на 10-5, то ну, это еще куда не шло. Первый раз на стрим получилось попасть. Поздравляю, Рони. Поздравляю. Старайся делать это почаще. Кал! В очередной раз э, жесткий выход на мидл под флешечку. Красивый фраг. Но дальше, конечно, идти не следовало. Очевидно, что там мог э, появиться размен, мог появиться игрок обороны, который непосредственно убил бы Кала. И так, в общем-то, как бы и получилось. Поэтому не стоит лезть на рожон. Сделал минус, отойди. Закрепи перевес, который получилось сделать. Виктор Гусев, комментатор. Нет, Александр Смирнов. Но. Но спасибо за сравнение сравнение это не стыдное, а наоборот даже хорошее Не залетает ХАЕ в окно Дельпану нужно немножко поработать над меткостью Справедливости опять-таки ради Я вспоминаю, как я разбрасывал гранаты Это выглядело вот постоянно так же Поэтому я понимаю, что чувствует в этот момент игрок атаки У меня такие ХАЕшки и флешки постоянно летают Адоти прострелом забирает Дельпана, счет 7-6. Ну вот теперь уже точно можно сказать, что Корши отдали очень много раундов, потому что 10-5 сделать теперь, естественно, не получится. Максимально возможный счет это 9-6, а 9-6 для атаки на карте Даст-2 это не самый сильный, так скажем, результат. Атака, мне кажется, не должна ограничиваться пятью раундами. Но это все, опять же, очень вариативно. Тридц забирает папика, открывается на мидл. И вот это тут снова как бы ошибка, которую в предыдущем раунде совершил Кал. Но Твиста за эту ошибку не наказали. Поэтому, собственно говоря, если не наказали, значит это была не ошибка. Минус от Кала и Адоти с Сенсейшеном вдвоем против полного стака коллектива Корши. Ситуация похожа на неберущуюся. И ситуация, в общем-то, похожа на ту, которую нужно сейвить. Потому что АВП и м ну вот. Ну, вот, собственно, только заговорил за сейв, как Sensation погибает, и за сейвить уже теперь ничего не получается, да? Твистс прячет снайперскую винтовку. по молодец. Редко такое можно встретить. А Доти сейвится на точке А. И у нас прилетает донатец, дорогие друзья. Каст отправил 30 рублей Спасибо большое Написал на манган go го го Ну и на манганце действительно пока что гоу го го Потому что очень уверенная оборона В плане того, что 6 раундов Это, дорогие мои, не шутки Это очень и очень Качественная оборона Для карты Dust2 Счет, я считаю, что ну, если сейчас вообще получится сделать 8-7. Ну, это максимально идеальные условия, но, к сожалению, по бай-раунду на манганс, вероятнее всего, не смогут побороться на равных. Как вы видите, там только один девайс и пистолеты. Робот опять хочет танк. Нет, робота я выключил, больше он ничего не говорит. Теперь он просто молчит, озвучиваю донаты я сам. Я подумал, что так лучше. Твистс. Минус э, по папику. По-прежнему сохранен девайс в руках Адоти. То есть, по-прежнему есть какая-то надежда. Но Адоти, правда, не в самой лучшей позиции в данной ситуации находится. С... Прыгнула ХЛТВ, простите, дамы и господа. Но, как вы видите, теперь ситуация вообще неясная. Вроде бы 2 в 3, но сколько протикла бомба. Адоти здесь разбрасывается хорошими хаешками. Замечает еще одного соперника, но не попадает в него... А вот Сенсейшн попадает, но успеет ли раздефать бомбу? Нет дефьюз китов все-таки. Не успевает, дорогие друзья. Вот где-то секундочки, наверное, не хватило для того, чтобы выиграть этот раунд. Таким образом, первая половина завершается со счетом 9-6 в пользу коллектива Корши. Что, как я уже говорил, не самый мощный результат из тех, которые игроки атаки могли бы продемонстрировать в принципе. 9-6 это скорее такой себе крепкий ничейный результат. Эх, а он так надеялся на танк. Ну, я подумал просто, как бы этот э, танк, он уже типа... Типа не, не, не уместен этот танк здесь. Так, а это что, уже пистолетка? Нет, это не пистолетка, это разминка, дорогие друзья. Ложная тревога, а то я уж испугался. Жесть, корши кар себя сами топят. 9-6, офигенно для Намангана. Согласен полностью с Юрой. Расклад максимально приятнейший. Если на Наманганцы сейчас еще и выиграют пистолетный раунд, то тут, мне кажется, дамы и господа, даже обсуждать нечего. А, очередной рестарт, потому что, как вы видите, не все игроки в данный момент Подают признаки жизни Ну вот, кажется, теперь уже точно, наверное, последний рестарт Вот он И, судя по всему, именно отсюда и начинается пистолетный раунд Кстати, так можно лайфхак Можно сделать кучу рестартов для того, чтобы, например, получить быстрый респаун под точку Б И зааркадить именно ее Ну или, например, в пятером вывалиться на длину нет, еще один рестарт 500 тысяч лет прошло И, наконец-то, начинается второй пистолетный раунд Но пока куча рестартов Кстати, очередная смена никнейма Теперь у нас игрок переименовался в Секен я Надеюсь, я правильно прочел Надеюсь Ну, ладно, будем смотреть Будем смотреть Самое главное — это взять пистолетку Корше останутся без денег и на манганцы легко смогут э, сравнять счет, то есть выйти на рабочие 9-9 и появится надежда на, так скажем, светлое будущее, да, то есть на камбэки и всякое такое. Так, кстати, я здесь заметил очень важный нюанс. <смех> вот почему э, проседал FPS на диске, заканчивается место для записи. Опачки! А вот и взяли, называется, пистолетный раунд Даблкил от Хисуса Джапа по-прежнему жив Но вопрос, почему его никто, кстати говоря, не стал пушить Хотя игроков обороны здесь аж двое Минус достается Калу И без единого фрага вообще на манган один Проводят пистолетный раунд Кошмарнейший и провальнейший И ужаснейший пистолетный раунд Я думаю, на Манганце... Захотят максимально быстро забыть о том, что они сейчас сделали. Потому что, ну, мягко говоря, это не результат. Но для команды Корши, конечно, все складывается очень хорошо. Потому что в слабой стороне взять пистолетку, это получить буст по каким-то взятым раундам за счет отсутствия девайса у соперника. Непосредственно только благодаря пистолетке можно выйти на счет, ну, например, 12-6. Что как бы является двукратным перевесом по взятым раундам. пан младший да, услышал выстрелы в свое местоположение и решил, что не-не-не, пожалуй, уйду-ка я отсюда. Ну и продолжает крушить вместе с Калом выход на точку Б. У Кала, кстати говоря, осталось 14 ХПМ, но здесь есть Дельпан, который в случае чего его а, прикроет. Если, конечно, выход все-таки произойдет на точку Б. Потому что частично игроки атаки перестроились под точку Б. Ну как частично? Под точку А, простите. А доти почему-то один решил выйти на точку А с бомбой. При том, что фейк-выход на точку Б... Ну, даже нельзя было назвать фейк-выходом на точку Б. Потому что выхода-то не было. Кал забирает сенсейшена. И на этом раунд заканчивается. Карши берут одиннадцатый. И счет становится все прелестнее и прелестнее для команды Корши. И в очередной раз я могу сказать, что я приблизительно правильно подметил возможный исход э, матча. да Ну, то есть я пророчил 12-6. То есть я не очень верю в то, что на Манганце сейчас возьмут хоть один экономический раунд. Ну и, собственно, пока что так и происходит. Занятие МИДа. Ну, занимать Мидл... Это всегда интересно. Вообще, раунды... Люблю раунды через мидл на точку Б. Ну, хорошо. Минус от Адоти. Но Кал успел забрать Сенсейшена. И вся сложность в этой ситуации именно... Именно вот в чем, да? Снайпера убили. Я абсолютно не понял, как это сейчас произошло. Но точку Б на Манганца у своих соперников умудрились выбить. Теперь 3 в 3 обороне придется выбивать. А перспектива на выбивание здесь достаточно туманные, Потому что там есть и снайперская винтовка, и МК. ка Ну и о доте. Какой-никакой, но все-таки с диглом. Ой-ой-ой, какой ну. Да ладно! елки палки прошил! Прошил через двери, дорогие друзья. Бомба. Бомба-пушка. 11-7. Вот только я сказал, что на манганцы не возьмут экономический раунд Как они сразу на тебе и взяли экономический раунд Молодцы Ребята удивили, и причем удивили довольно-таки приятно Ну, с приятной стороны, конечно же Мне нравится, что в этом матче появляется хоть какая-то э, борьба Богдан, приветствую тебя А теперь раунд с пистолетами от Корши, да? То есть надежда на взятие этого раунда приблизительно такая же, как и на взятие предыдущего раунда на Манганцами. Ну, на Манганца же его взяли, то есть значит сейчас и Корши в теории тоже могут это сделать. Есть, кстати говоря, Сик у Джапы. Ну, я прям даже не знаю. Вот прям даже не знаю. Спорный достаточно девайс. В 1.6 он не такой уж и крутой, как, например, в CSGO. Ух ты... Ах ты, не зашел. Ух ты и ах ты. Хороший хедшот с дигла, но фаззум, к сожалению, не попал. Ну что, Дельпан младший подобрал снайперскую винтовку, и как только я хотел его включить и показать вам дескать, куда он убегает. Все мимо кассы. Все мимо кассы. А доти его нашел и убил. 11-8. Экономический раунд Корши взять не смогли. На манганцы вот свое эко взяли. А Корши как-то оказались неуделы. Беда-печаль. Но теперь зато появляются девайсы. И поджатие банки, кстати. Причем в количестве трех игроков от команды Корши. То есть если сейчас последовал бы быстрый, например, выход на точку Б то там просто, как вы понимаете, особо обороняться было бы и некому, да? Ну, спасибо, опять-таки, ХЛТВ за то, что ты прыгаешь постоянно. Но это, опять же, из-за включенного слоумоушена на самом ХЛТВ. К сожалению, технический косячок. Но два минуса от команды Карши Когда-то Джапа и Папик уже успели отдаться И отдача двух игроков атаки Это всегда плохо Потому что как теперь выходить Когда соперников пятеро, а вас всего трое Но меткие выстрелы в теории, конечно, могут многое компенсировать Ну, вот она ХАЕ под выход а Следом флешка Ну, а Хисус минус Секен Кал забирает на Доти минус Кал, ну и Акры добивает Адоти. 12-8, дамы и господа. Корши борются, продолжают бороться, вернее, так скажем, да, выиграв 9-6 первую половину. Стараются не отпускать соперника далеко и стараются давить до последнего, да. То есть вот где-то, где-то что-то какое-то хотя бы везение все-таки должно быть, да. Простите, дорогие друзья. Ну и медленный раунд. На Манганцы решили играть медленно, вот против Ферганы они играли агрессивно и быстро. И мне кажется, что на Мангансе чувствовали себя гораздо комфортнее именно в те моменты, когда играли агрессивно. Потому что сейчас при попытке сыграть где-то медленно... Чуть-чуть что-то идет не по плану, не удается сделать размены или что-то еще вроде этого. Ну и как бы... Э, все катится в тарторары в результате того, что что-то не, не... Вот опять же, что-то пошло не так, да? Ну, сейчас окей. Попытка занять зигзаг. Вроде бы удачно. Зашли практически на точку, но игроки обороны эту точку до сих пор еще не отдали. То есть поставить здесь бомбу никто вам просто так-то не позволит. Акры минус сенсейшн, но по второму попасть так и не получилось Минус от папика Хисус Пытается сдержать соперника на длине, но во всяком случае знает, что он там есть Но уже со спины его забирает Секен И это возможность для игрока атаки все-таки выйти на длину Дельпан-младший со снайперской винтовкой Ничего себе, его как ускорили в спину это первая карта, дорогие друзья, вторая карта Инферно. Ну что, 43 хп. Удастся ли засейвиться, Вот в чем вопрос, потому что, конечно, снайперскую винтовку очень хотелось бы э, команде Корши перенести в следующий раунд, но вот не задача. На не хочется, чтобы снайперская винтовка сохранилась, поэтому, естественно, Секен выбивает со своего соперника. АВП 12-9, и никаких снайперских винтовок в следующем раунде у Корши не будет. Ну, как вы понимаете, не только снайперскими винтовками здесь э, будут. Вернее, не только лишены снайперских винтовок будут э, ребята из команды Корши. Девайсов там, в принципе, нет. То есть раунд с пистолетами. Ну, потенциальная отдача 10 раунда, хотя, опять же, может быть, кто-то нас удивит и. Пистолеты выиграются, да? Кто бы это мог быть? Те самые ребята, которые нас могут удивить. Но тут, конечно, это доступно только команде Корши. Если на Манганцы выиграют этот раунд, удивительного в этом ничего нет. Но вот если Корши смогут взять Юспы, вот это будет уже куда более эффектно. Но Сенсейшн попадает в голову Дельпана. Но а учитывая, что он был на ящике, очевидно, что есть второй игрок в зигзаге. Его сбривает Папик. Кал получает очень много урона, находясь в дверях на меду. Ну и тут, кстати говоря, Сенсейшн пытался выйти и добить соперника. Не знаю, конечно, что соперник убежал, но, но соперник вернулся. Вернулся, правда, другой. Это был Акры. Хисус. Последний выживший игрок коллектива Корши. И в данный момент он просто прячется на точке Б. Судя по всему, он надеется, что его пойдут искать. Найдут его именно на точке Б именно там. Он убьет своего соперника, выбьет с него девайс и засейвит его. Хорошая история, хорошая стратегия, но, к несчастью, немножечко нерабочая. 12-10. Уверенно. Уверенно на мангансе отыгрывают атакующую сторону, но, конечно же, не без проблем от команды Корши. Я имею в виду экономику. То есть на достаточно взять раунд и у обороны просто не остается денег на следующий. Таким образом ситуация, где раунд за два, и то есть на мангансом нужно напрячься только против вражеских автоматов, а дальше автоматов просто и не будет. Ну и естественно постоянно поломанная экономика. Приведет к тому, что вот сейчас будут фомасы, не будет арморов, там, и как бы в любом случае на Манган будут здесь на голову выше соперников. То есть пользоваться атакующей стороной в первую очередь нужно с точки зрения экономики, естественно. И на Манганцы, как мне кажется, понимают то, что именно таким путем и нужно двигаться. Твист забирает сенсейшена. Папик понимает, что перестрелка сейчас ему, естественно, невыгодна. И куда интереснее пройти просто на точку. А доти уже находится на позиции. Ну, а папик устанавливает бомбу. Твист и дельпан. Ну, тут, конечно, твист, твист погибает. Дельпан последний. И снайперскую винтовку, опять-таки, желательно бы засейвить. Но вот только позволят ли... Ведь есть информация о том, что Дельпан находится в данный момент времени на точке Б. Как вы понимаете, хотя нет, судя по всему информации нет, потому что папик чекает э, теровский спаун. А если бы он знал, что это точка Б, то он уже однозначно э, нашел бы Дельпана. Ну, нет, Дельпана никто не нашел. Снайперскую винтовку удается заставить игроку команды Корши. Можно порадоваться, но... Стоит ли радоваться? При учете, опять-таки, поражения в предыдущем раунде Снова нет экономики Ну, то есть, окей, есть заставленная АВП А помогать этой АВП будут пистолеты Ну, а пистолет плохой помощник, так скажем, да? Ну, попытка запушить банку Хорошая попытка, почему-то, собственно говоря, и нет кем нашли Сейкина, убили его А вот это уже интереснее, да? То есть, забрали автомат Калашникова и... К засейвленному авику Добавился девайс А вот сейчас добавится еще один девайс Тут что-то папик Ой, и бомба выпала Боже мой Ну, тут теперь я уже практически на 100% Буду уверен в том, что наманганцы Не выиграют этот раунд Позиционно невозможно, мне кажется Проиграть такое Но если карши проиграют В этом раунде, то я буду уверен В том, что Матч закончится их поражением а Доти? Один против четверых. И там уже полный бай. Два калаша. АВП. Ну, Акры пока что до девайса еще не добежал. Вот пытается. Пытается найти хоть какую-то пушку, но <пытается> не повезло. В результате Акры по сути как бы обделили. Все его тиммейты нашли себе автоматы какие-то, а он единственный, кому придется в следующем раунде самому покупать девайс. А, ну, кал еще. Потому что кала убили. 13-11. Карши-то молодцы Карши-то непростые, ребята Да, в соло на Титанике с пачкой, я согласен Это очень забавный момент Ну, в общем-то, папик, конечно, во многом сейчас внес вклад в то, чтобы карши выиграли этот раунд Иисус, ай-яй-яй-яй-яй, джапа Ну ты смотри, что делает джапа-то, а? Чекает он, да? Чекает, дорогие друзья Как вы видите, слева из-за бага текстур Можно очень легко Прочекать соперника, который будет Аркаду в банк чинить И, естественно, прострелить его даже банально ай ай-ай-ай! Вообще, такими штуками, конечно, на турнирах пользоваться нельзя Справедливости ради Обычно за такое... Команда сразу получает дисквалификацию, но если это, конечно, прописано в регламенте турнира, а здесь я не знаю, прописано ли. Сенсейшн вырубает Кала, и вместе с этим минусом, само собой, команда Наманган 1 понимает, что удачной точкой для выхода станет точка Б. Но только правда, если бы Ака так сильно не прожимал бы в дымы, то даже все вместе прошли бы. Дельпан. Промахнулся и погиб. Закономерная история для коллектива... Вернее, не для коллектива, простите. Закономерная история для любого снайпера. Если ты промахнулся, значит ты умер. Твист вместе с Хисусом против Адоти и Сенсейшена. Минус от Адоти. Твист разменивается. 88 хп против 75 Сенсейшена, конечно, позиция с доминацией, и Сенсейшен выигрывает перестрелку с оппонентом. 13-12, там, в общем-то, не было даже шанса у Твистца. Как только он зашел, сразу получил по голове. Мне кажется, корши <папика>, папика взяли в долю. Ну, а почему, собственно, нет? Типа, давай мы тебе полтинник баксов э, накинем, типа, да, ты нам поможешь. <папика> поможешь победить. Папик такой, да нет, я не буду, а сам уже полтинник в карман трамбует Ну нет, на самом деле, конечно, это шутка И я думаю, что подобных... Опять? Опять это? Он опять это делает, дорогие друзья Он опять это делает И вот видите, да? Видели сейчас соперник за стеной? Естественно, тут под менталочку сразу выходим И убиваем ничего не подозревающего от весца Конечно, мы же видели, что он там стоит Ай-яй-яй, джапа-джапа Ну фу таким быть Просто фу Я расстроен, честно говоря, я расстроен Я не думал, что кто-то сделает на карте то, что меня расстроит Но это же использование бага, да, как бы Понятное дело, что игра старая, как мир И пофиксить этот баг уже, естественно, никто не будет его банально фиксить История, да История такая, короче, неприятная Хисус почти зарезал Джапу, правильно, так его Этого богаюзера. Ну что, 13-13 Коллективы сравнялись Всем привет, есть какая-нибудь информация О сервере FastCap в Узбекистане Когда она откроется А, типа сервера Размещенные на фасткапе Ну, то есть Ближе к Узбекистану, а я вот, кстати говоря, не знаю Даже не знаю И будет ли Нурик, да чего такой злой-то? Хисус, минус джапа, Кал забирается Кена, и начало не очень-то уж и многообещающее для коллектива на манган один. Кал, при этом, кстати говоря, пытается не останавливаться и надеялся еще и забрать Адоти. Но тут просто ребята постреляли друг в друга и оба разбежались в разные стороны. На войне все средства хороши? Ну вот я не согласен, это же не война, это игра. И использование, вернее так скажем, фраза «на войне все средства хороши» означает, что ты поддерживаешь то, что человек может играть с прозрачными стенами или с читами, которые будут автоматически наводиться на голову соперника. И будет тебе интересно играть против такого соперника? Ну, вот он поставит читы, и просто каждая пуля будет вылетать тебе в голову. Ты будешь только выходить с собственной базы, и тебе будет прилетать в голову. Ну, все же средства хороши. Будет тебе интересно тогда играть? Я думаю, на самом деле нет. Папик забирает кала, и удается игрокам команды на Манган-1 зайти на точку Б. Здесь у нас, кстати говоря, находится один из снайперов команды... Корши, это Дельпан младший, бомба установлена и снова в паре остались Адоти и Сенсейшн Ну, Адоти, правда, еле-еле дышит, Сенсейшн, конечно, чувствует себя чуть более комфортно, лайфбар у него побольше Дельпан забирает Сенсейшн, а Адоти... Вы видели, как пытался перевестись на соперника в Тэшке? Увы, Увы, попытка Четная. не удалось Дефюз ты имеются у Акре, и это 14.13. <coughs> Обещали открыть сервер в Узбекистане. Ходила такая информация. Ну, я уточню. Если вдруг где-то там по моим каналам знакомых, так скажем, удастся что-то найти. Найти, точнее... Ответ на этот вопрос То я обязательно э, на ближайших трансляциях э, Скажу <звы> Итак, 5 калашей У наманганцев э, Коллектив Карши И коллектив Карши Просто коллектив Карши С огромным количеством снайперских винтовок Хисус, минус Адоти Замечательный минус, потому что этот минус Очень важный Очень важный и нужный Юра, а зачем ты, кстати говоря, забанил его на постоянку? А сначала забанил на 5 минут А потом забанил на постоянку Ну, можно было просто бан на 5 минут дать В общем-то Здесь прямых оскорблений-то Тебя или меня Не было В общем-то Ну, ладно Сенсейшн. Минус э, Дельпан-младший. А следом папик убивает вестца, который э, решил вдруг почему-то сходить. Минус от Сенсейшна. 2 в два. Вот, блин, молодцы корши, да? выигрышная ситуация с огромнейшим численным перевесом. А что потом. А что потом? А просто потом на манганс сравнивают ситуацию до 2-2 и устанавливают бомбу на точке Б. Супер. Спойлерить о победе я его не просил. Так, блин, вы читали хоть сообщение, которое он написал? Они выиграли на наманганцев в Индижане. Этот турнир проходит не в Индижане. Он проходит в Намангане. Он про другой турнир говорит. То есть они на другом турнире их выиграли. Не обращайте внимания, это не спойлер. Сенсейшн. Минус Акре. Один на один. Игрок атаки оказался чуть более проворным. 14-14, дорогие мои друзья. Вот эта катка. Вот это жесть. Айда жесть. Айда, жесть. Я не имел в виду всю игру. Просто если в рамках этого турнира можно пользоваться багом, почему не воспользоваться? Лично мое мнение. Ну... Но... Я так скажу, вот когда я играл еще в Counter-Strike И если ты придешь в клуб, допустим, и воспользуешься таким багом Ну, тебе в лучшем случае просто нос разобьют, как бы А в худшем случае, может, сломают что-нибудь То есть, типа, нельзя багами пользоваться Потому что баги дают преимущество Игрок атаки тебя может чекнуть, а ты его чекнуть не можешь Это преимущество И преимущество нечестное из-за кривизны карты Папик, минус акры Бомба тикает, вовсю тикает Папик, воюет И войну он все-таки Кстати, не факт, что проигрывает Успеет ли? По-моему, секунда оставалось. Да, дорогие друзья 15-14 Вуаля Вуаля Успел! Успел спасти ситуацию. Корши берут 15-й раунд. И у нас последний раунд основного времени, друзья, дорогие мои. Либо на манганцы проигрывают первую карту, либо же мы будем смотреть с вами овертаймы. Других вариантов быть не может. Вот почему вот, э, Секен... Не чекает сейчас длину, он просто стоит и слушает. Вот именно так и... Ой-ой-ой, Хисус. Какая аркада на восьмерку? Трипл килл, по-моему. Но Сыкен, правда, компенсирует то, что его команду развалили очень сильно. Но делает тоже большое количество минусов. И в итоге у нас снова равная ситуация 2 в 2. Но по лайфбарам оборона, конечно, доминирует. 100... ХП у одного игрока, 100 ХП у другого. При этом у Секены и Сенсейшна 35 и 44 ХП. Это прям, ну, очень мало. Ну, вот прям очень мало. Но справедливости ради калаши есть у игроков атаки. И тут, в общем-то, просто прилетает хедшот в голову. И без разницы, 100 у тебя ХП или не 100 у тебя ХП. Да, просто нужно попасть в бубен оппоненту. Это самое важное. Акре и Кал даже пока что и не понимают, что у нас выход на точку А здесь идет, но Акре выходит на длину и да ты чего блин <свяк> что за фейл жучайший, но теперь как минимум он стесняет своих соперников и они не могут открываться под длину и это позволяет Калу выйти на просвет. При этом есть информация по рекламе Кал забирает Сенсейшн, но а тут же уже подтягивается Акре и Кал добирает Секена, дорогие друзья, к сожалению для болельщиков коллектива на Манган 1, овертаймов на первой карте мы с вами не увидим. Победа достается коллективу Корши, счет в матче становится 1-0.